Итак, доброе утро. Вчера получили свой заказик. Это свеча с ароматом Бороды Деда Мороза. Вот такой приятный бонус. Можно повесить на елочку. Сама свеча в баночке. Была упакована в пупорчатую пленку, поэтому ничего не повредилось. Все прекрасно, все замечательно. Открываем баночку. Содержимое баночки сам воск. Фитилек. Жалко, видео не передает запах. Запах потрясающий. И я в свои 28 лет узнала, чем пахнет борода Деда Мороза. Это ванилька. Очень приятный запах. Будем пользоваться. Спасибо за оригинальный Подарок.